Ребят, вот это вот новости, и будет без моего лица, поэтому я прошу вас извинить, но это сейчас новости, это сейчас новости, реально, это новости, новости часть, новая часть новостей. И поэтому мы с вами, ребята, продолжаем читать всякие новости тут, к примеру, вот. Это новости из Новосибирска, из города, где я живу. Сибиряк съел конфеты и подышал в алкотестер. Прибор показал, что мужчина пьян. Как такое возможно? Узнали у нарколога, что произошло и может ли остаться без прав полакомившись сладким. Да. И первая новость, э первая новость. Сибиряк воспользовался алкотестером после того, как съел шоколадную конфету буревестник. Прибор показал, что есте тест, тест твои испытатель пьян. В объеме выдыхаемого воздуха было 0,215 миллиграмм алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха. Эксперимент коллеги мужчины сняли на видео. Роль. Появился в группе AST-54 vk На видео сначала герой делает контрольный выдох, который показывает, что он полностью трез. Затем съедает одну конфету для чистых эксперимента, даже не запивая ее кофе. И вновь использует алкотестер. На этот раз прибор показывает концентрацию вдыхаемого алкоголя, которая значительно превышает погрешность измерения. Так. Сейчас откроем и посмотрим со звуком вот новосибирск пьяные конфеты пьяные конфеты извините извиняюсь спят реклама как всегда а требуется сервис калибровка готово анализ 0 не пил А сейчас съест буревестник, так. Конфетка буревестник. Новая из магазина. Новая из магазина, мне говорят, да. Запаянная Ешь конфетку. Сначала конфетку съешь. Да. Конфетка обычная Открывай. Ешь публику кофе, бери, коньяк да вы знаете меня хорошо ребята не <связь> так я попью и покажу Всё, что мари. по нулям Готов. Читает, читает. Налогоизнес без пива остается. Больше, чем пляж, кажется, пляж. До этого было 255. 0 и 255. Анализ, анализ, анализ. Анализ, анализ. 0 и 215. От конфетки можно на ну вот ребят собственно ngs.ru поделись этим видео но мы не будем с вами делиться бурь дает от этой конфетки можно залететь на лишение прав со смехом ценили результат свидетель прогресса конфеты буревестник выпускает закрытое акционерное общество шоколадная фабрика новосибирская в каталоге ее продукции указано что спирта в лакомства что спирт составе действительно есть это классическая молочная помада приготовлена на основе патоки и сгущенного молока с добавлением миллиграмм количества колец спирта справочка Списк акционеров компании «Зао» «Шоколадная фабрика Новосибирская» Держатели реестра акционеров ООО «Московский фондовый центр» Управляющий компанией ООО «Объединенный кондитер» По данным сервера «конкурс Фокус. По состоянию на конец 2021 года более, более свежих данных нету, извините Чистая прибыль фабрики составила 10,7 миллиона рублей М -м -м Не, не, не, не, нету М -м Так как рассказал корреспонденту НГС, заведующий организационно-методическим консультативным, консультативным отделом Новосибирского областного наркологического диспансера Равиль Теркулов, лишится водительских прав, просто поев конфеты, даже если, даже если их будет несколько, водители могут не бояться. При добавлении в продукты питания алкоголя водители часто говорят «я выпил кофе, я выпил квас, я съел конфету». Такое бывает, что в первые минуты после употребления продуктов с микро дозами алкоголя могут быть небольшие концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, запах может сохраняться, но это длится не более 4-4 минут. Поэтому рекомендую проводить второй выдох, который не покажет уже ничего, рассказал нарколог журналистам. Добавив, что если водитель не согласится с результатами освидетельствования алкотестером, он может попросить, чтобы ему провели медицинское освидетельствование. По словам этого Равиля Теркулова, это главный врача психоневрологического диспансера. Какой же эффект дают спирт содержащие лекарства, которые куда более коварны чем безобидные конфеты? Например, в составе карвалола и, и валок, валокардина есть, бар, есть барбитураты, а некоторые обезболивающие имеют в, составе, в своем составе микродозы производного от, опи, от опиатов кадеина. Сейчас, считаю, с сегодняшнего дня в России начинает действовать новые правила не водители, не состоящие опьянения. Например, присутствие понятных при этом процессе большинство не обязательно хватит и видеозаписи. Посмотрим, что еще изменилось для водителей с 1 марта. То есть с сегодняшнего дня что еще изменилось, да... 1 марта мне сразу несколько первое так это это сначала из сначала весны под... меняются и ПТД правила дорожного движения с... что с новыми знаками кругового движения и и правилами езды на самокатах на введение легализуют множество средств которые уже применяются на дорогах 1 марта с 1 марта круговое движение Будет, не всегда будет по главной дороге. Опа! Я ж тут был! Реально, я тут был, когда ездил на дачу к своей <coughs> девушке. Да. <coughs> С 1 марта меняются сразу несколько пунктов ПДД, касающихся правил проезда по круговым перекресткам. Основок общественного транспорта железнодорожных путей. Также добавились новые знаки и запреты. А еще прояснится наконец статус электросамокатов. Кратко рассказываем о наиболее важных весенних обновках ПДД. Шестое правило. Появились остановочные светофоры. Извините, ребятки, тут реклама, поэтому я говорю, что это все на, на, на сайте lgs.ru. Появились остановочные светофоры, это первое нововведение, второе водители отдалили от ЖД переездов, ну это я почитаю потом. Появились остановочные светофоры. С 1 марта ПДД предусматривает возможность установки перед остановками общественного транспорта световых табло. Чуть-типа внимание пассажир, который обяз... обязует водителя остановиться перед желтой разметкой, мони или перед самим трамваем. Эм, да. Да. Начинать движение можно после того, как табло погасит. На проезжей части не останется людей вообще. В принципе и прежние редакции ПДД требовали пропускать пассажиров, которые идут к расположенной в центре дороги остановке. Но появление с того табло запретить движение. Даже если пешеход на проезжей ча... пешеходов на проезжей части не будет, нужно все равно остановиться и дождаться смены сигнала на табло. Так. То есть, если я, к примеру, там. Ладно. Проехал Астан улицу и светофор горит передо мной, к примеру, красный свет. Я посмотрел, пассаж... людей нету. Я проехал спокойно и все равно надо будет дождаться смен сигнала на табло то есть красный на зеленый водители отдалили от ж.д. переездов 7 в новой редакции пдд оговаривается расстояние которое водитель должен оставлять перед собой при остановке у железнодорожного переезда на край сигнала настафора при наличии стоп линии или знака движения без остановки запрещено Нужно останавливаться перед ним, если же нет, за 5 метров перед шлагбаумом или светофором, или за 10 метров до ближайшего рельса. Многие переезды оборудованы шлагбаум, шлагбаумами и барьерами, но если их нет, при включении заключающих сигналов нельзя подъезжать к переезду ближе, ближе, чем на 10 метров. По теме, тут... Есть следующие новости, но я их, точнее, читать не буду, потому что они, ну, некоторые из них уже, уже вышли из обихода, точнее, уже 1 марта, вроде как, сегодня, вот, короче, новости я читать больше не буду, ну, Сибирь. ну, это видели мы уже, видели с вами, что Сибиряк съел конфету из какого-то не такого с какого-то пугу-пугу-перепугу он обхенел с конфеты Ага. 8 марта. А, это 2018 -го. Это 2019. Три конфеты в день, почему нельзя запрещать детьми есть сладости и какой из них лучший десерт, отвечают эксперты. Да. А это 22 -го года, Лан, короче, ребята, ладно, ладно, ладно, ладно, не верьте мне, не, эх, как бы я бы сказал бы, не верьте мне, верьте только в то, что увидите сами, своими глазами. Я никогда не, реально, ребят, мне не верьте, не верьте мне на слово, если хотите. Ну, но прочитайте это объявление, это новости новосибирские, по ссылочке в описании я оставлю ссылку на сайт. Пока!